Я как бы ощущаю, что он вроде, ну вот как рядом, да, особенно после сеансов, что я по-другому стала ощущать. Если там до этого вот как-то мне вспоминала вот этим последние дни, да, он как-то отдельно был. То а сейчас э, я, когда думаю о нем, он как будто бы вот ну рядом, да, но все равно не знаю, мозг тело я когда воспринимаю, но хочется же какого-то физического контакта, ну чтобы вот просто сел, кто-то тебя обнял, просто поговорил, просто вот там что приготовить сегодня, что ты хочешь там на завтрак или на ужин, ну, просто простой, просто жизнь, а сейчас вот ну не с кем просто поговорить ни о чем. Это так было странно. Я не верю. я, я, не верю. Как, ну, я вообще как бы не религиозный человек. Такой образ. Как будто совет спускается. такой теплый, легкий, мягкий и так обволакивает со всех сторон, а потом чувствуется как весь... я не чувствую как границ этого света, и чувствуется как будто я и есть он то есть полностью ощущаешь себя как свет теплый спокойный он везде я есть он цвет Он как не только не просто свет это какой-то и могу объяснить ощущение полного полной гармонии Чувствую себя этим светом. Не, не, не чувствую границ. Не просто я просто я есть и все. Да. Ну, теперь ты мне разрешаешь видео использовать этот канал Да. <смех> Сейчас хочу тебе рассказать такую историю она немного с мучуком но вот как ей и была очень мне нравится эта история я прям не могу каждый раз нее в общем история такая мне рассказывала ее моя знакомая хорошая вот, она там э, говорила, что ее в какой-то момент э, стало преследовать э, такое состояние, что-то типа панической атаки. Ну, то есть паническая атака. И она говорит, что эта паническая атака, она какая-то странная, потому что она происходила в определенное время и в, в определенный период. То есть вот оно начиналось, а потом вот как будто бы угасало, все нормально, жизнь бьет ключом, а потом опять. И она говорит, как правило, я, говорит, вот эту волну, стала замечать и отслеживать и чувствовать как правило она начинается в вечернее время ну или в ночное, в ночное время ну и в общем она говорит я говорю что-то с кем-то там пообщалась и ей знакомый этот говорит, а тебе надо в церковь сходить там типа вот тебе это поможет она говорит ну я как-то не особо верю там в церковь во все эти дела Он говорит, ты знаешь что сходи есть такой священник классный отец максим он очень классный мужик, он вот просто даже с ним пообщаешься и все и тебе как-то хорошо становится, вот там не, не, не обязательно тебе там на эти службы ходить, ну вот, просто пообщайся с этим человеком. Ну и в общем она такая, ну ладно, что схожу, раз такой легендарный человек, интересно даже познакомиться. И вот она значит. На исповеди у этого отца Максима рассказывает ему, говорит, знаете, вот у меня такая-то история вот происходит со мной уже какой-то период, вот типа, очень вымучивает, обессиливает, я в эти периоды вообще ничего не могу делать, только там типа рыдаю в подушку сил вообще никаких нету и такое ощущение, что типа, все они куда-то утекают. И вот она говорит, вот он, вот это начинается вот так, ну в определенный период, он говорит, а я знаю, что с тобой происходит. Она такая, а что со мной происходит? Он говорит, а к тебе дьявол приходит. Вы что? Он говорит, да, ты знаешь, что надо делать? Она говорит, нет, он говорит, просто когда это начинается, вот дьявол приходит, ты просто говоришь: Иди нахуй, дьявол! Прям громко И все. она так была сараса. Так была сараса на этой истории. Она говорит, у меня как будто все отлегло. ты знаешь, если убрать все религиозные вот эти вот какие-то там объяснения, я даже вижу в этом работающую схему. На самом деле, когда ты проявляешь это, в тебе, в тебе просыпается самоирония. самоирония. А самоирония — это и есть ключ к духу. Вот такая история. Ну, я теперь уже более понимаю процесс, что надо делать. И меня, я как бы думала, что просто надо ну, мысли менять. Ну, То есть как-то там не думать об этом, или отвлекаться, там, или что-то такое. Дух раскрывается тогда, когда ты проявляешь все самое лучшее, что есть тебе. И тогда вот это лучшее качество тебя... Оно же ощущается, оно же ощущается, как некое наполнение, как некая красота. А как оно происходит? Если ты хочешь такая все это в себе держишь там и чего-то но нет, раскрываешься, начинаешь проявляться, и это работает. То есть mm -hmm. ты себя начинаешь чувствовать хорошо, и вокруг все пространство начинает наполняться этим настроением, настроением духа. Вот так вот это работает. Вот это и есть э, процесс эмоциональной дисциплины. То есть это не то, что там какая-то. Я сейчас у меня все хорошо, у меня все хорошо. Нет. А вот это. Вот. Хорошо. хорошо. Ну, тогда что, до встречи. А да. там, как у тебя будет что-то понятно, ты мне просто хотя бы за день напиши, что вот там давай, тогда-то, тогда, да? Хорошо. Я иметь да. да. Хорошо, давай. ну все тогда. Я... Пока. Давай, пока. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем, кто